давайте начнем нашу работу Повестки дня два вопроса. Присутствует на заседаниях 1 членов комиссии, кто намерется. А какие будут предложения по повестке дня? Если предложений других нет, тогда кто за эту повестку, прошу голосовать. Кто против? Не держался. Нет, ли движения?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 Решение, которое было в прошлом социальных комиссии, а, то есть э, полномочия э, комиссии разребены на три блока, а целирование председателя, заместительным председателям и святого. А, Некоторые действия между этими блоками, но в том, что решение э, осталось э, неизменным. Э, заранее направлялось всем членам комиссии э, предлагается. Представлена редакция по есть ли вопросы? за то, чтобы проводить соответствующее Санкт-Петербургской комиссии помешающего боюсь по Прошу голосовать. Кто, за... кто против? Держался, Следующий вопрос по мы используем технические средства, голосов, комплексы по проводке здравоохранения в 2013 году, и дополнительных депутатов муниципальных советов, в Союз, в на городских муниципальных и делается на 11 сентября 2022 -го года. Денис пожалуйста. Об использовании технических средств подсчета голосов от шести территориальных избирательных комиссий. 33-е, 34 44 45 49 и а, решения предлагается использовать технические средства подсчета голосов в комплексе обработки избирательных бюллетеней. И определить с учетом предложений территориальных комиссий вышеназванных перечень избирательных участков. То есть все избирательные участки, которые находятся на территории вышеуказанных территориальных комиссий. Предлагаю поддержать проект решения. Спасибо. Сколько в итоге будет принято? Да. Так, на 28 избирательных участках. Спасибо. Коллеги, очень, очень важный вопрос. Вы специально, как вы помните, продли срок приема обращений от территориальных избирательных комиссий для того, чтобы расширить применение офисов обработки избирательных коллективов э, на этих выборах ну, еще как минимум в 10 муниципальных образованиях у нас будут применяться комплексы поэтому я считаю что действительно это очень важно и с точки зрения быстроты подсчета ну и конечно с точки зрения того что будет исключен человеческий фактор а возможны мелкие какие-то ошибки или неточности, которые могут быть э, э, при подсчете поэтому я считаю что это действительно очень важное решение э, коллеги Какие предложения будут предложения об решения? Если других предложений нет, тогда, чтобы вы сами за это решение, то бы Так что прошу, все все по -секу, по -секу.